Несколько строк новый срок за тонкий намек, могилку прилег, и тем, что молчал, всем докучал, не брал и не врал, все поиграл быстрая река, слов моих войска, Моя битва, крест и молитва, Черная земля, родина моя. Ты молодец, мой отец, тоже был боец Дед воевал, я все потерял Демон пришел, я в небо ушел Быстрая река, слов моих войска Моя битва, крест и молитва Русская земля, родина моя Влезут карма, царь в шелках, дырка в молках Русская земля, выбери меня Моя битва, крест и молитва Слово и рука, все мои войска Русская земля, забери меня Субтитры